И всем привет, ребята, всем привет, с вами снова Альмир и в этом видео, друзья, у нас в гостях Нубик в Майнкрафте, познакомьтесь. И всем привет, ребят, с вами я, Нубик Майнкрафте, и, и сегодня мы с ним будем проходить этот пар паркур грайд. Да, мы будем сейчас проходить паркур грайд. это будет очень клево. Ну что, друзья, давайте начинать, что ли? Да, сейчас начнем. Давай, давай, Нубик, постарайся как-нибудь. Так, у меня первый фейл. Опа. А у меня Трёхтысячные фейлосы. О! Прыгнул, прикинь. Так, главное не упасть, друзья. Так, так, так, сейчас. Нифига ты уже здесь. Хопа, прыгаем вот сюда. Да, прыгаем вот сюда. И дальше вот сюда. Вот сюда. Теперь вот сюда, друзья. И теперь вот сюда. И таким образом мы проходим А да, друзья, мы проходим <смех> <смех> Я случайно пошел вон туда, оказывается ну, ну Вон туда, друзья, так да, И прыгаем да, хопа. Все, друзья, <смех> я прошел Давай, Нубик, как там у тебя дела О, он прошел, друзья, неужели Походу, друзья, Нубик Становится профессионалом Это изи Да, возможно. друзья, я понял, что тут <связать> надо делать короче просто поднимаемся вот сюда и теперь Пойдем, подругу, подругу. и теперь друзья нам надо прыгать <связать> туда хопа и все вот так вот <связать> и проходим дальше да <связать> Вообще, так. так давай прыгай с приватной давай разгон это все погоди погоди не мешай <связать> не мешай я начинающий так Underplay. И теперь, друзья, тут ответственный момент, вот так, и... Нет. Так, друзья, походу я сейчас пройду. И хоба, все, друзья, я прошел. Пусть Нубик там останется навсегда, как говорится. Хо. Все, пока. Так, теперь, друзья, нам надо допрыгнуть вон туда. Так, друзья, вот таким вот образом. Вот сюда. Ш что там у тебя происходит? А, друзья! Он только что прошел но не прошел. Вот это поворот! Вот это поворот! События! 2021 год, облом года. Да, друзья, у нас отлично получается пока что. <смех> мы... да, да, очень, От... очень пока что мы опережаем нашего Нубика. <смех> Да-да, очень-очень. Кстати, друзья, у Нубика тоже есть канал. Друзья, <смех> его ссылка будет в описании под видео. <смех> да, и подписывайтесь, что не было такого, чтобы не подписались. Все подпишитесь, чтобы было заимно. <смех> Вы поняли, друзья? <смех> так, теперь, друзья, продолжаем вот сюда. Бля! Так, друзья, что-то у меня не получается. Как Какие-то баги был. с, короче, движком мы <свист> заиграли. <нельзя> <свист> так, 1.16 более-менее было, друзья. Так, прыгаем сюда. Теперь... Может скачать 1.16, пишите вот комментарии. Ёпта. Пройдём. Вот, друзья, он прошел офигеть. Кстати, я уже там прошел, блин. Сука. у бег. Офигительный профессионал, смотрите, он меня обогнал даже. Сейчас упаду. Да ну нахуй. Да. Спасибо да. за игру, всем пока. Друзья, у Нубика очень хорошее настроение. Друзья, Нубик походу Афикаш, давайте, пока что он нас не видит, мы пройдем. Так вот сюда, друзья. Теперь, теперь к Нубику, вот так вот, друзья, теперь, надо, друзья, только не фейлить, и все, и мы пройдем честным путем, хопа, так, прыгаем вот сюда, друзья, фух, почти упал, друзья, но не упал, поддержите, друзья, пожалуйста, нас лайком, прыгаем вот сюда, вот сюда, друзья, да, друзья, походу я прошел. Нубик офигеет, друзья. Да, я прошел. <смех> <смех> он офигеет, друзья, от, от меня, если узнает, что я прошел. Так. Ох блин, друзья, тут я получаю урон. Так, вот сюда. Так, друзья, Нубик пришел и он офигел. Да, я пришел, ребята. Так как я очень срал. <смех> Нет, я кушал пою. Ну для Нубика это типичное дело. <смех> Так. Сейчас пройдем, ребята, как? Вот вы офигеете, когда я пройду. Давай, давай, проходи, я просто буду следить за тобой. И уставим на быстрый перемотку. Короче, друзья, нубик не может э, этот левел пройти. Пройду сейчас. Сейчас пройду. Скорее всего, я тебя лучше телепортирую. А? Нет, сейчас пройду. Давай, давай, проходи тогда. Ах, иди, сам... Так, Что, друзья? А. а, тут только два блока, понял? Да, там два блока. А, мне три блока. Так, -а -а. да, друзья, у меня получилось. Давайте теперь да, вот. Сюда. Да, да у меня тоже получается. <словался> Тай, друзья, теперь вот сюда. Так. Хопа! Блин, друзья, не получается, капец. Да ну, друзья. Нубик прошел, вау! Нубик прошел. Офигел, да? Да, жестко. Слушай, я от тебя в блять. Как ты все это проходишь? Да, не знаю. Само получается как-то. О, кустики. Дебил. Все приколы этих кустиков я не понимаю. Я не могу кушать и зубы чищать. Ешь, ешь. Фу, блин, Нубик ест сухих сухих кустиков. Блин, это моя Кстати, любимая. друзья, не обращайте внимания, что, э, нет, блять, друзья, э, не обращайте внимания, что у Нубика нет скина. Просто один друзья, такой зачем-то. И... Зачем ты, друзья, не показывает наши скинов? Он говорит, что у него скинов не видно, и у меня тоже. Потому что ОЧЕНЬ СИЛЬНО НЕЛО! Но, ну, друзья, у меня скин есть, но для него, короче, он не видит мой скин, короче. Ты как Стив. Вот. Так, друзья, Надо теперь... Надо ковер поставить, чтобы не било током. Попален, друзья, тоже... аккуратненько, хоп. И так, все. друзья, в этот раз я не должен зафейлить. Давайте всё... держите кулачки за меня, ребята. Сейчас все будет круто, круто, круто. Так, друзья, поддержите нас лайками. Если хотите видео со мной много, то пишите комментарии. Что-то, друзья, у Нубика голос изменился, а вам не кажется? Нет, у меня ничего не изменилось, наверное. Что-то не то, друзья, с Нубиком тихо отпьем. Походу да. Вот вкусные были. Так, да, блядь. Так, друзья, проходим, проходим. Ничего страшного. Нет ничего страшного. тау. Так, та, та, та. та, друзья, теперь прыгаем вот сюда. Так. Походу, друзья, Нубик, короче, блин, сейчас я умру. Походу, он попал в предыдущий левел. Так, друзья, наконец то я прошел. Фух. Телепортируйте меня, пожалуйста. Я вас прошу, у меня... Друзья, мне при... а, придется телепортнуть его. Спасибо. Так, Сниму, друзья, я его телепортнул. Так, здесь есть лестница. Кое? Вон Рахман? там, вон там где-то есть. Где-где-где, горе, горе, лестница. <связь> И... так, друзья. <связь> так, друзья, Нубик проходит. И... Да, друзья, я у него получился. Знаете, сколько времени это ушло? Где-то полчаса. Да, друзья, мы очень сильно старались. Так, друзья, к сожалению, этот фрагмент не записался. Что, мы, короче, прошли тот левел. Короче, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою ВК-группу И на мой и, канал. И да, не забудьте Нубика, друзья. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так далее. Все проще. И всем пока. И всем пока.